Друзья, всем продуктивного дня. Ну что, считанные дни остаются до начала торговли. Я начну торговать 6 января, начну потихоньку разогреваться, а за дело всерьез примусь уже 13 января. Потому что рынок и люди на Новый год отдыхают, волатильность заниженная, активность заниженная. Все это дает огромные минусы большинству стратегий. Анализ адекватно работать не будет. Но сейчас все постепенно будет приходить в нормальный режим, поэтому если вы... Торгуете, то торгуете очень аккуратно Итак, в этом видео я вас буду запугивать Чтобы вы либо сбежали из сферы трейдинга Сверкая тапками Либо начали работать над собой еще усерднее Все зависит только от ваших действий И от ваших решений Сейчас мы поговорим о том, что такое бинарный опцион на самом деле Я вам открою всю правду Поэтому обязательно смотрите это видео до конца а, Я думаю Более 90% начинающих неправильно воспринимать бинарные опционы и вообще не знают, что это такое. Бинарные опционы, конечно, бывают разными. Мы поговорим только о тех, которыми мы пользуемся. Речь у нас пойдет о брокерах, которые дают нам пользоваться этим финансовым инструментом. Хочу подметить, что бинарные опционы – это именно финансовый инструмент, а не азартная игра. Финансовый инструмент, который позволяет нам получать большой доход на динамичном рынке за очень короткий промежуток времени. Движение цены здесь, как и в любом другом месте, предполагается на основе Истории и закономерности, которые отрабатывают себя из раза в раз. Такие же закономерности отрабатывают и на Форексе. Поэтому даже не пытайтесь надеяться на удачу и играть в угадайку. Итак, там где мы торгуем, я лично торгую на Олимпе и на баре. ссылочка будет в описании. Мы, естественно, не выходим на настоящий Форекс рынок. И, следовательно, никак на рынок не влияем. У нас есть всего две кнопки – это выше и ниже – купить или продать. Но мы здесь, конечно же, ничего не покупаем и не продаем. Тогда чем же мы здесь занимаемся? Мы делаем ставки на движение цены. Если мы поставили вверх и цена через какой-то промежуток времени оказалась вверху, значит мы получаем прибыль. Прибыль зависит от процента на самом брокере. Если прибыль 80%, значит мы получаем 80% прибыли при правильном прогнозе. Если же мы поставили вверх, а цена ушла вниз, то мы Несем потери размером в ту сумму, на которую мы поставили. То есть потеря при любых обстоятельствах будет составлять 100%. Речь идет, конечно, об одной сделке, а не о депозите в целом. На самом деле в ставках на спорт и в ставках на движение цены достаточно мало различий. Но есть одно существенное, самое значимое, которое перечеркивает все и не позволяет бинарные опционы назвать ставками. Об этом я уже говорил. Это анализ с помощью множества инструментов. С помощью закономерностей, с помощью истории и с помощью событий, которые происходят в мире ежедневно. В ставках на спорт нами движет азарт. В бинарных же опционах азарт полностью сольет ваш депозит. Здесь нужно максимально хорошо контролировать свое психологическое состояние и себя. Быть стрессоустойчивым и внимательным. Постоянно быть на 100% уверенным в себе. И самое главное, это постоянно адаптироваться. Рынок это хаос. Он постоянно двигается, меняется, приобретает различные свойства или теряет их. Нам нужно уметь к нему приспосабливаться Как думаете, почему зарабатывает только 5-10% от всех трейдеров Когда существует сотни тысяч различных стратегий Которые нам позволяют зарабатывать на движениях цены Потому что эти 5-10% максимально хорошо освоили свою стратегию По которой они торгуют И они постоянно адаптируют ее под изменчивый рынок Они не психуют из-за того, что цена идет не в их сторону Они приспосабливаются к рынку Они не следуют советам большинства И они не слепо и бездумно ставят по прогнозам других трейдеров. Они учитывают их мнение и опыт, и только с помощью своего решения уже заключают сделку. А, кстати, прошу заметить, что эти трейдеры зарабатывают 5-10%, но зарабатывают они нестабильно. Всегда будет так, что кто-то сливается, а кто-то выходит в плюс. Всегда будет так, что какой-то новичок придет, а, понатыкает... А, Пару раз на клавиши, заработает и уйдет с прибылью. Тем временем опытный трейдер при тех же обстоятельствах при, при том же рынке понесет потери. Вот только разница в том, что у опытного трейдера есть своя торговая система, которая позволит ему на долгостройке выйти в плюс. Опытный трейдер понимает, что рынок может штормить и видоизменяться. Поэтому его правила это money management и risk management, всегда на настройки в полгода, год или больше дают положительный результат. А Ребят. У каждого трейдера, абсолютно у каждого можно чему-нибудь научиться, но перенять полностью торговую систему и торговую стратегию другого трейдера – это невозможно. Это то же самое, что перенять умственные и физические способности какого-либо человека, поэтому с помощью стратегий, которые предлагают в интернете, с помощью видео, которые вы смотрите, вы должны только перенимать опыт и приспосабливать торговую систему другого трейдера под свою торговую систему. Помните, что рынок, брокеры и бинарные опционы это не источник вашего заработка. Источник вашего заработка это вы сами. Это то, что у вас в голове. Абсолютно всем будет выгодно, чтобы вы слились. Ну, кроме тех людей, которые подключили партнерскую программу не на сливах, а на обороте рефералов. На рынке все устроено так, чтобы... Вызвать у вас эмоции, чтобы вы начали поступать необдуманно, неадекватно и так далее Для этого на рынке проводятся различные манипуляции, спекуляции и тому подобное Сливаются на рынке те, кто не может контролировать свои эмоции Если вы не можете контролировать свои эмоции, значит вы не сможете здесь зарабатывать Друзья, чтобы начать выходить в плюс, мне понадобилось полтора года Кому-то может понадобиться три месяца, кому-то может не хватить и восьми лет А Это я знаю по случаю, мне рассказывал знакомый что один трейдер не может 8 лет выйти в плюс. Такое тоже бывает. Даже 20 лет кто-то не может выйти в плюс. Здесь все индивидуально. Никто не гарантирует здесь заработок. Зато я гарантирую, что вы обязательно сольетесь, если вы только пришли в эту сферу. Да и я уверен, что большинство из вас уже сливалось и не раз. Абсолютно никто не знает, сколько времени вам понадобится для выхода в плюс. Здесь нет такого, что как в учебе ты проучился 11 лет, потом высшее образование, потом работа, все строго по плану. Нет, здесь все зависит только от вас. Если вы уж твердо решили зарабатывать на трейдинге, значит идите до конца и никогда не сдавайтесь. А если у вас есть хоть капелька сомнений, значит скорее всего вам нужно покинуть эту сферу. Здесь сомневаться нельзя. Итак, друзья, напишите в комментариях, напугал ли вас такой расклад или нет. Готовы ли вы идти до конца и никогда не сдаваться, или же вы найдете себе занятие менее рискованное. Если вы готовы идти до конца, то будьте готовы к сливам. Но воспринимайте эти сливы как плату за обучение. Вы платите за курсы, к примеру, да, чтобы приобрести какой-то навык или знание. Здесь действует тот же принцип. Сливы – это плата за обучение. Кстати, ребят, кто еще не видел, обязательно посмотрите прошлое видео. Трейдер – это образ жизни. Следовательно, нужно не просто хорошо знать рынок, не просто хорошо торговать. Нужно иметь правильное мышление. Поэтому обязательно переходите. Подсказки. И смотрите видео по постановке целей. Там вы узнаете, куда будет двигаться мой канал. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Сейчас начался Новый год. Я вам напоминаю, что такое бинарные опционы. Скоро начнется серьезная торговля. Я буду снимать это все на видео, естественно, как обычно. Обязательно нажимайте на колокольчик, следующие видео будут очень интересными. У меня для вас есть какой сюрприз. И этот сюрприз очень большой шаг для меня. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего. Всем здоровья, любви, счастья, профита. И всем пока.